Всем привет дорогие друзья! Наша небольшая группа собралась, группа из пяти человек И мы пришли вместо оба чай, потому что погода сегодня не очень, скажем так, солнечная Три человека уехали на дым чай, а мы решили погулять по городу и первый место, куда мы пришли, это музей Дом музея Татюрка Мы уже все посмотрели, на канале также есть видео, где вы можете полностью посмотреть про Дом музея Татюрка Если вы не знаете, кто такой Ататюрка обязательно почитайте в интернете, ну а я вас сейчас познакомлю с нашей группой Дом музея Татюрка выглядит вот так находится он в центре Алании Наталья Наталья, мы уже с вами как родственники. Каждый день. Как вам? Понравился дом? Да? Мне кажется, красиво. Я бы с удовольствием жила в таком. Ага. Да? Вот смотритель дома-музея. Зульфию вы уже все знаете. Привет! И еще у нас друзья из Белоруссии. Самые неорганизованные. Кто? Кто Самый. Не да. Кто в общем... Дом-музей выглядит вот так вот. Одна комната на первом этаже. Есть еще второй этаж. Я думаю, что все, все, кто хочет, сможет сюда прийти. Вход абсолютно бесплатный. Быстренько вам покажу, что есть на кухне. Вот так вот выглядит кухня. Обязательно посетите этот музей, потому что это очень интересно. Быстренько вам покажу, что есть на втором этаже и далее мы отправимся еще в один традиционный турецкий дом который сейчас находится в управлении департамента культуры мэри Алани вот так вот выглядит второй этаж здесь наверное была столовая комната для отдыха далее детская здесь очень много Традиционных старинных предметов мебели Небольшая выставка традиционных костюмов Как рассказал э, Смотритель музея Вот здесь вот комната приемов Ататюрк приехал в этот, музей, в этот дом В 1935 году Из Анталии на корабле Вот видите, здесь есть Также небольшой хамам ну и сейчас я вам покажу комнату, где он останавливался. Очень традиционный, красивый дом, поэтому, как я уже говорила, обязательно посетите при возможности. В описании я оставлю ссылку. Вход бесплатный в этот музей. Работает он каждый день. Поэтому обязательно приходите. Я думаю, что всем будет очень интересно. Ну и, конечно же, перед приходом почитайте, Историю и биографию Татюрка Тогда ваше посещение будет более насыщенным и интересным А вот семья, которому, которой принадлежал этот дом И в пятом году эта семья отдала этот дом Министерству культуры И теперь он стал музеем Ну а сейчас мы отправляемся дальше Народ уже засиделся на лавочке что, вы отдыхаете? Зульфия, как вам домик? Я бы не отказалась от такого домика, честно говоря В таком пожить, да? Не пожить, а жить Ну, Да, да, жить Пожить сколько нам отведено да, да. Ну да, да классно Место тоже. хорошее, вроде и от моря недалеко и В то же время на бугре да, такого шума нет Ну да, и зеленая территория классная Здорово А вам как? Понравилось? Да. У нас хоть единственная экскурсия, где нам что-то рассказывать. Что? А где вы были еще, кстати? А мы, мы заказывали э, обзорную по ванне. А, и на мы... крепости ездили? Да, но нам ничего не рассказали, Почему? поэтому нам пришлось еще пешком туда идти. Смотрите. Только на джипу гоняли, на обзорную потом, а -а -а. На, ну, на, на террасу, крест. на смотровую, потом на крепость и все. Поэтому нам пришлось еще второй раз сами туда сходить Мы пришли еще в одно очень интересное здание Департамент и социальной работы Мэри Алани Находится он на улице 25 метров И нам сейчас покажут интересную выставку И проведут их курсу вот по такому замечательному традиционному дому Сейчас я вам покажу как все выглядит изнутри Так все прям деревом пахнет, да? смотрите вот здесь вот кстати видите сделано из шелка вот в Алании очень очень популярны всякие разные изделия из шелка картины одежда на первом этаже располагаются рабочие помещения вот здесь здесь раньше отдыхала прислуга вот здесь вот сейчас это кухонька и вот по такой лесенке спускаемся вниз там что-то вроде небольшого музея но как она говорила здесь раньше были животные когда например из деревни приезжали привозили сыр масло здесь ночевали и животные здесь сейчас у них проходит одно мероприятие поэтому здесь все навалено не обращайте внимание и... А, вот видите, из, смотрите, из. Да. Она сейчас готовит. Вот смотрите, вот это вот все сделано из банановой, как это называется, волокна. Да. И сейчас она ее красит. И у них было на, у них было прям. Ой. У них была и одежда и обувь сделана вот прям как ткань банановая. Ой, так интересно. Ой, это мы. Да, это кинлигичин. На той ковры а вот на этой плетут шелк или какие-то другие из другой А покажет вам сейчас, как плетут они? Смотрите, проходите. Сейчас она нам покажет. А это шел. стоящий шов, все ручная работа, обалдеть Стоишь, это на твои дерева, оливковые Только оливок кустарники. Вообще, все, что у нас в кадушках растет, у них растет просто на Слушайте, когда... Домашние. Когда сезон мушмулы, да. да. здесь просто на каждом углу. У нас во дворе просто ее дофига, никто даже... А сумки у них не воруют. Не р... Сумки не, не воруют, у них Вон каска лежит, но я свое не оставляю. Так, расскажите мне про турецкие домики, вам понравились? Мне понравилось, как, как шелк делает. Ага. Сначала она вот это вялит, что ли, тянет, потом красит. Это банановые. Шелковые она так не делала. Вялит, сушит. Ну что, друзья, мы пришли в чайный домик. Здесь будем отдыхать и пить чай. Я надеюсь что и он под конец нашей прогулки мы пришли в чайный домик наконец-то мы попали уже взяли турецкий кофе чай но сейчас я вам проведу небольшую экскурсию чайный домик также, также находится недалеко от центра алании очень приятное место работает он кстати только до 6 часов и это самое дешевое место где можно попить чай и кофе в алании выглядит он вот так вот построен мэри алании здесь есть небольшой садик где наверное уже в октябре в ноябре месяце можно будет пить чай и кофе потому что сейчас конечно же немного прохладно но внутри работает кондиционер и очень комфортно можно посидеть вот здесь вот и сейчас я вам покажу как этот домик выходит из э, выглядит изнутри здесь также проводят различные собрания принадлежит он мэрии алани цены на чай и кофе Чай стоит 50 куруши, кофе один Ну, в общем, очень-очень-очень низкие цены Вот там уже сидит наша компания И домик выглядит вот так Можно приходить, читать газеты, пить чай, отдыхать Как вам турецкий кофе? Как вам кофе? Понравился? Claud상, Апту, Hadi, а ухай, попробуйте, попробуйте. А видим, Тренированный. А привык, уже, да. Он да, уже, уже не тренированный. Что что мы, мы попили чаю у <свят> турецкий кошмар. Я пригласила <да>? изюм. <свят> подарили, <свят> подарили нам вот такие вот магнитики с дубром. наш час, час С, час С и конечно же полоне <свят> гру. У меня твоих не да, скучно. Да, да, да, да, да, да, да, да, И вот такую вот колбасу. Советскую, советскую, да. российскую. Они подумали, они подумали, что мы из Польши. Так надо потянуть, надо потянуть шумы. В общем, мы вот с подарочками доводим. Россия, да. Россия, да. Айхан. Айхан, обалык где где зельмиди? <с tweete> <Вкусно>. <с controversial> Наконец-то первая встреча подписчиков Анастасии состоялась Не совсем такая, как планировалась Но в жизни так бывает Зато мы посетили музей Ататюрка Ататюрк побывал в Алане всего два часа Два дня Часа, часа да? Два часа И, и уехал но там образовали музей в этом доме потом мы побывали в музее да не в музее, а в департамент культуры но он тоже минимум музей там, вот да. это старинное такое здание mm. О, это, это вообще супер там плели нитки из бананов и шелковых ниток полотно шелковое да. необычные mm. ткали да. мы самую дешевую чайную попали и причем самую такую атмосферную, да, самую. Вообще необыкновенно. Такое да. ощущение, что это не кафе, не чайное, а как будто мы побывали у кого-то в гостях. Ну вот под старинный да, да, дом да. Сделан, да. Там сидят турки такие возрастные, читают газетки. Тетеньки там что-то тоже трещат по словам. Ну и мы сидели свою карту. Да, и нас все приняли за поляков. <свят> Поланд. Уфу. Значит, татары похожи ну, на Полант. Ну, да. В общем, мы вот так ну, вот погуляли. Приезжайте в Аланию. Да. а потом в Астрахань приезжайте. В Астрахань встретим. Мы вас встретим да. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Можете даже уже из Ульфии писать, она уже же тут эксперт по Алане стала. В общем, всем всего хорошего, пока-пока. Пока-пока.